Приветствую всех! Сегодня нам понадобится 13 страница учебника и 52 по 57 страницы в дополнительных нотах. И тема сегодняшнего урока гармония и динамика в пьесе, гармонические и динамические слова в пьесе. Когда вы анализируете динамику, обратите внимание на каждый динамический оттенок, особенно когда вы встречаете крещенто и диминуэнда, которые протягиваются на несколько тактов. Определите точно для себя, какая динамика будет в каком такте. Распределяйте крещендо и очень аккуратно и точно. А также, когда вы встречаете вилочки, не всегда трактуйте их как изменение динамики. Это просто указание об изменении тонких оттенков динамики, которое будет естественным образом достигнуться за счет фразировки. И также я хочу добавить о трели. Um, когда вы играете трель на пиано или бац играйте um, в этой динамике только первую ноту треля и выход из треля. А само трель играйте намного тише. Например, здесь вы играете на пиано, все остальное пианисимо, и выход из стреля опять на пиано. Сегодня мы будем заниматься над первой частью пьесы, над той, где вы работали над гармониями в предыдущем уроке. Так что занимаемся теперь над той же первой страницей. И мы возьмем каждую строчку отдельно. Представьте всю строчку в тембре, гармонии, динамики с движением звука. Когда готовы сыграть то, что представили, со звуковым представлением и интонацией. Порядок такой. Представьте первый аккорд, наберите вес, поднесите руки от локтя, возьмите звуки, введите запястье и локоть. Во время представления глиссанда интонируйте между звуками, представьте следующую ноту с движением, возьмите с правильным движением запястья. Во время представления глиссанда интонируйте между звуками, представьте следующую ноту с движением, возьмите правильное движение запястья. Теперь давайте пройдемся по остальным строчкам, выполняя те же шаги. Сначала не играя, представьте ноты в тембре гармонии динамики с движением звука. Сыграйте. Следующая строчка, Представляемся все на пиано, играем. Четвертый такт. Представьте. И проверьте, что последний такт на Мацафорта представлен.